Друзья, привет! И сегодня у нас на обзоре обновленная версия рекордера от компании Zoom, Zoom H1N. Рекордер от компании Zoom. H1 является одним из самых популярных рекордеров в силу своей цены и простоты. И не так давно компания Zoom его обновила до версии H1N. N означает New, то есть обновленный. Давайте его откроем и познакомимся с ним поближе. Упаковка осталась примерно такая же. Давайте посмотрим, что у нас в ней ожидает. Инструкция, сам рекордер, вот такой вот он, черный небольшой, две мизинчиковые батарейки, а теперь... Рекордер питается именно от двух мизинчиковых батареек. И на этом все. Итак, давайте я достану H1 первого поколения и посмотрим с вами, в чем различие. Начнем различия в комплектации. В комплектации с первым зумом, помимо двух батареек, также шла и флешка микро sd на 2 гигабайта что было очень приятно теперь у вас такой возможности нету и вам надо будет либо докупить либо использовать ту флешку которая у вас уже есть для того чтобы начать им пользоваться но остались приятные бонусы в виде лицензии на две программы от компании Steinberg. поговорим о внешней разнице габариты остались примерно одинаковые новая версия стала чуть более плоская в руке сидит в принципе, также приятно. Единственное, материал немножко изменился. Если в первой версии это был такой вот матовый пластик, который ощущался в руках очень приятно, то в новой версии это более глянцевый и, на мой вкус, чувствуется, что как будто он немножко дешевле. Далее, из внешних признаков верхняя защита микрофонов стала чуть крупнее, а за счет этого суммарные габариты в сумке, возможно, станут чуть больше. Очень важным изменением для меня стало появление кольцевого изменения громкости на микрофонах. Это очень удобно менять громкость, очень плавно крутя этот ролик. В первой версии это нужно было делать кнопками, которые издавали звуки. И от 0 до 100 вам приходилось делать довольно много нажатий для того, чтобы поднять громкость. Здесь вы это делаете довольно быстро, в принципе одним пальцем. Конечно, появилось гораздо больше кнопок, за счет того, что функционал этого рекордера вырос, настроек стало больше. В остальном функционал остался такой же. По питанию в новой версии мы питаемся от двух мизинчиков батареек. В предыдущей версии мы питались от одной пальчика батарейки. Винт под четверть дюйма остался такой же пластиковый, примерно в том же месте. Динамик с нижней части у нас переехал на фронтальную. В остальном все так же. Порт на вход внешних микрофонов 3,5 мм стерео, на выход на наушники 3,5 мм стерео с возможностью регулировки громкости. Из-за того, что функционал меню усложнилось, стало более подробным, у нас отсутствуют физические переключатели на задней части, как это было в старой версии. В старой версии мы могли включать-выключать подавление низких частот, мы могли включать-выключать автоуровни, а также переключаться между записью в MP3 и в WAV. Все это теперь переехало внутрь в меню, вот сюда в Рекорды. Давайте уберем старую версию и уже подробно займемся новой. Для начала вставим батарейки. Воспользуемся флешкой на 8 гигабайт. Этого нам хватит с лихвой. Кстати, если вы сомневаетесь в... В качестве вашей флешки, подходит ли она этому рекордеру, здесь внутри встроен тест вашей флешки. Вы его прогоняете, и рекордер вам говорит о том, насколько эта флешка скоростная и качественная, и не будет ли проблем с последующей записью. Например, как с предыдущими версиями, вы могли вставить какую-то сомнительную флешку, начиналась запись, но при окончании записи вам выдавалось сообщение о том, что файл скомплементирован и ничего не записывалось. А представьте, что вы писали двухчасовое интервью, и у вас осталось ничего. Здесь у вас есть возможность заранее прогнать вашу флешку и понять, насколько она надежная и стабильная. Но лучше, конечно, заранее подготовиться и купить флешку хороших производителей. А у компании Zoom на сайте есть список производителей, которых они сами проверяли и рекомендуют. При первом включении нам предлагают выбрать язык. Мы выбираем английский и выставить дату. Этот пункт мы пропустим для экономии времени. Меню довольно интуитивное. У нас есть подписанные четыре кнопки с подписью аудио, Cut, Limiter и автоуровни, и они соответствуют здесь. Вот есть специальные линии, которые показывают, что мы этими кнопками можем поменять. Они у нас отображаются, это функционал на экране. На самом экране у нас отображается заряд наших батареек, время оставшейся записи в выбранном битрейте. Чем больше битрейт, тем меньше времени у нас на запись останется. Возможность битрейтов у нас довольно большие, это как запись в MP3, так и в WAV. Максимальный битрейт это у нас 96 кГц в 24 бита. Например, в нем 8 гигабайтной флешки хватит почти 4 часа. Давайте быстренько пробежимся по функционалу. Правильно с этим мы включим запись на встроенные XY микрофоны на этом рекордере и заодно послушаем на то, сколько, как хорошо он цепляет мои движения и нажимания на кнопки на корпусе, а также, как он хорошо пишет звук на не таком большом расстоянии. Итак, начинаем запись. Выставим громкость. Громкость лучше всего выставлять, чтобы максимальные пики доходили примерно до минус 12 дБ. Таким образом вы получите максимально качественную запись звука и будете иметь запас по громкости для каких-то более экстремальных ситуаций, когда у вас резко возрастает громкость. Итак, кстати, первая кнопка во время записи — это кнопка «Сделать маркировку». Во время записи вы можете поставить до 99 маркеров, к которым во время воспроизведения на рекордере вы сможете очень быстро переходить. Далее это у нас идет включение выключение отсекания низких частот. Например, если у вас открыто окно и оттуда идет шум дороги, либо работает кондиционер, рекорды постараются эти шумы немножко отсечь. Здесь у нас есть вариант выключить его и выставление на разные частоты. 80 кГц, 120 кГц и 160. Либо выключен. Я оставлю его выключен для чистоты эксперимента. Дальше у нас есть возможность установить лимитер. Лимитер поможет избежать перегруза, если вдруг громкость очень сильно возросла. И последнее это автоуровни. Автоуровнями очень удобно пользоваться в тех ситуациях, когда громкость постоянно изменяется. И наш рекордер помогает нам подстроиться под нынешнюю ситуацию. Но учтите, что если все замолчали, то автоуровни резко вырастут, и количество шумов на вашей записи будет выше. Это, в принципе, основной функционал. Также у нас есть дополнительный функционал. Мы можем выставить автозапись. Например, мы выставляем определенное пограничное значение громкости, например, 6 дБ. И в тот момент, когда мы включили эту функцию, и громкость принимаемая на микрофон стало выше 6 децибел автоматически включается запись это можно использовать в огромном количестве случаев например ваш рекорд стоит далеко и вы по хлопку начинаете запись дальше у нас есть возможность предварительной записи при включенной этой функции вы ждете, пока произойдет что-то интересное, что вы хотите записать. Нажимаете кнопку записи. И помимо того, что начинает писаться уже после того, как вы нажали кнопку записи, сохраняется еще и 2 секунды до нажатия кнопки запись. Дальше таймер на запись. Это вы можете выставить таймер, через который начнется запись. Также у нас есть функция звуковой маркировки. Это через линейный выход. Рекордер способен выдавать звук. Частотой 1 кГц и громкостью минус 6 дБ на вашу камеру, для того, чтобы удобно выставить уровни громкости записи внутри вашей камеры, а не пытаться попасть в минус 6 дБ своим голосом, постоянно говоря, например тест или 123 помимо этого есть конечно же более глубокие настройки по самому рекордеру это и яркость экрана и время его отключения и время отключения самого рекордера если вы не производите никакую запись через какое время он может сам выключиться или либо он не будет выключаться также выставить тип батареи заново выставить дату язык и так далее по большому счету, это многофункциональный и довольно компактный диктофонный рекордер, на который вы можете писать как на встроенные XY микрофоны, так и подключать, например, внешнюю петличку. Мы можем это сделать прямо сейчас, не прерывая запись. Давайте поставим петличку прямо на меня. У нас есть вот такая вот петличка. Вешать буду примерно на то же самое расстояние, на котором у меня сейчас висит моя радиопетличка от компании Rode. И давайте послушаем, как это все будет звучать. Раз, два, три. Сделаем чуть потише. Раз, два, три. Раз, два, три. Итак, сейчас мы пишем уже на петличку. Вы можете слышать звук. В чем преимущество записи человека на петличку в такой компактный рекордер? Она является прекрасной бюджетной альтернативой радиопетлям. Вы всегда можете подключить петличку, воткнуть ее в рекордер, положить. Человеку, которого вы записываете в карман И записывать звук без проводов При этом это будет гораздо бюджетней Ограничение по дистанции не будет никакой Потому что это все пишется в карман человеку Без каких-либо помех Но будет единственный минус в том, что это надо будет потом сводить Но это получится гораздо бюджетней Например, на Западе Zoom H1 является очень популярным за счет того, что он стоит дешевле 100 долларов и многие видеооператоры закупают их по несколько штук для того, чтобы писать одновременно нескольких людей, а потом сводить, а не тратить огромное количество денег на многоканальные радиосистемы. Помимо этого, этот рекордер вы всегда сможете использовать со встроенным XY микрофонами для того, чтобы снимать стереопанораму вашего помещения, либо записывать какие-то либо звуки, например, например, звуки леса, для последующей подставки его в ролик. Пишет этот рекордер также два канала, левый и правый, в одну стереодорожку. Одновременно пользоваться встроенными микрофонами и писать на, на микрофон, который вы вставите в линейный вход, к сожалению, нельзя. Также из интересного функционала есть возможность записи во время прослушивания. Например, есть записанная... На рекордер партия других музыкантов, а вам надо записать, например, вокальную либо гитарную секцию. Вы включаете на этом рекордере запись, которая была сделана, и во время ее прослушивания вы включаете дополнительную запись. Она пишется не поверх, пишется отдельным файлом. Вы прослушиваете то, что наиграли до вас, и записываете сюда же ваш инструмент либо вокал. Это очень удобно в таком маленьком, компактном и относительно бюджетном варианте. Помимо этого, этот рекордер может быть и внешней аудиоплатой. Для этого через порт USB мы подключаем его к компьютеру и в выпадающее меню выбираем, что это аудиоинтерфейс. Также в этом же режиме его можно использовать и как карт и скидывать, естественно, записанную информацию сразу на компьютер. В режиме аудиоинтерфейса вы можете использовать его как и встроенные микрофоны, так и вставлять в него микрофоны внешние через 3,5-мм вход. И также можете сюда вставлять и наушники, прослушивать звук, который у вас идет с компьютера. Это будет очень удобно для людей, например, которые ведут подкасты либо стримы, поскольку вы получаете в таком компактном исполнении еще и высококачественный микрофон, который вы подключаете через USB и с выходом на наушники. Также нередко этот рекордер используется как накамерный микрофон. Для этого его необходимо установить в горячий башмак вашей камеры. И для этого я знаю два варианта. Бюджетный и чуть дороже. Давайте рассмотрим их оба. Первый бюджетный это так называемое крепление HS1, которое рекомендует сама компания Zoom в списке своих аксессуаров. Это напрямую вкручивающийся винт четверть дюйма. С ответной стороной под горячий башмак. Такое крепление очень компактное, довольно бюджетное. И осуществляет жесткую сцепку с вашей камерой. Единственный минус этого крепления, это в том, что любая вибрация с вашей камеры будет отдаваться и в микрофон. Для этого были изобретены антивибрационные подвесы для таких вот рекордеров. Сейчас я один из них вам покажу. Например, вот такой вот подвес от компании Boya. Он также напрямую вкручивается в рекордер в четверть дюйма и снизу и имеет ответную часть, горячий башмак. Но между ними есть вот такой специальный слегка мягкий антивибрационный подвес, который создан для того, чтобы стараться гасить любые вибрации, которые будут уходить на микрофон. Он менее бюджетный, он более громоздкий, но он поможет погасить вибрации от камеры, которые идут в ваш микрофон. В обоих случаях вам понадобится кабель, 35 с 35 джек, для того, чтобы из линейного выхода рекордера отправить звук на вашу камеру. Помимо того, что вы получаете напрямую звук с микрофонов в вашу камеру, также вы можете параллельно с этим писаться и на ваш рекордер в большом битрейте на флешку. Это поможет иметь как дуплюкат такой же, так и, например, занизить уровень на самом рекордере и писать чуть тише, чем в камеру. Таким образом, у вас будет запасной трек с более низкими уровнями, с помощью которого вы сможете восстановить, если на основной дорожке будет зашкаливание по громкости. Таким образом, вы предохраняетесь от разных неблагополучных ситуаций. Вот, пожалуй, и все, что я хотел рассказать про обновленный Zoom H1N. На мой взгляд, обновление довольно достойное, учитывая, что цена не так сильно выросла, но... Этот рекордер приобрел гораздо больший функционал, гораздо больше интересных функций, стал проще в управлении, не потерял ни одной из функций предыдущих и в целом остался в тех же габаритах. Я могу смело рекомендовать этот рекордер как начинающим, так и продвинутым видеооператорам и людям, которые связаны с записью звука. Но не забывайте докупить в него хорошую флешку, а также желательно меховую ветрозащиту на ваши микрофоны, чтобы... Писать звук на улице, либо писать, например, закадровый текст близко к арту и не задувать ваш микрофон. А на этом все. Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропустить новые ролики. ставить пальцы вверх, если вам этот ролик понравился. Не забывайте нажимать на колокольчик, для того, чтобы не пропустить наши свежие ролики. Если у вас какие-то есть пожелания, замечания, комментарии, не забывайте их оставлять внизу под видео. Встретимся с вами в новых роликах, в наших магазинах, на нашем сайте. А я с вами прощаюсь, счастливо!